это ребят красота Блин, как не говорите в россии такого вы не увидите О, прям охота на этот остров маленький вот там вот я вижу пляжик маленький я не знаю камера передает вот там вот максимально что смог приблизить приблизил короче куча островов этих Прям вообще красотища такого не видел видел на картинке хотел попасть вот именно попал туда куда хотел попасть вообще супер так что обязательно посетите пхукет кто приедет в таиланд там в паттайю бангкок не забудьте про пхукет ребят это красота. Ладно, поехали дальше. так красиво, вы не поверите камера это все не передаст вам эту красоту потому что это просто пиздец скалы, на которых растут деревья вот. давай о. откуда дровишки из леса вестима Короче, парни дровишек нарубили, целый, целый кузов, лет дров. И домой везут. Зимы нету, а дрова есть. Вот. Короче, вот такие вот тайцы. А, он направо тоже поворачивает, короче, поворотники. Я тоже поворачиваю направо. В вот так вот я и общаюсь, кстати. Как могу, так и общаюсь. Травишки поехали. А то холодно, зима нас наступила. В общем, остановились на светофоре, пока ждем светофор Я вам маленькую красоту покажу И, ребята, я уже на Крабе Который пишут, не сказал, куда поехал, зачем поехал Теперь для вас уже озвучиваю Я на Крабе И снимаю не только для вас, а для нормальных людей А то, что интригу создал Ну, такая задумка была всего процесса А вы там начинаете спыляться писать какие-то комментарии непонятные они мне не интересны, я их прочитал и забыл а просто сейчас вам напомню напомнил о них так что смотрите мои видосы кстати вам спасибо большое что смотрите видосы это вот те люди которые пишут бакостные комментарии что видео ни о чем и еще что-нибудь такое спасибо что делаете мне просмотры ну и оставайтесь со мной смотрите меня пишите гадости некоторые я буду удалять кого-то буду блокировать кого-то буду миловать. Ну, с корзины никого доставать уже не буду. Так что если попали туда, это уже пожизненно. Let's go. Yeah. Девчонки и мальчишки, а также их родителей, в общем, лысый приехал на Крабе и заселились мы в отель Хопин. А, сейчас поднимемся, Мы уже заселились, сейчас вот вещи осталось поднять и я вам покажу номер, с которым мы заселились. Все увидите, цену чуть позже скажу. По-моему, а сейчас скажу 600 бат. 650 бат в сутки номер стоит вот такие вот маленькие балконы я не знаю видно видно вот камеру навожу вот туда вот маленькие балкончики очень а, отель новый из двух корпусов состоит ну я так понял это сеть отелей так что вот есть корпус B а есть корпус A мы заселились в корпус B ну все, вот такая вот большая парковка для машин. Машины здесь, здесь стоят, там парковка тоже, машины стоят. Ну, переночуем, завтра расскажу, как ночь была. Все, до следующего момента видео. Ну что, вот наш номер, 403. И вот две кровати. Тумбочка прикроватная, два плафона, телевизор, так, у нас тут ванна, все как положено, умывальник, соральник и подмывальник, ну, душ, в общем. Ну, окна, конечно, тут не шикарные, блять, которые не открываются ни хрена. И вот такой вот балкон на четвертом этаже. В общем, вот я вышел на балкон. Я здесь. Кто-то мне звонит. Надо ответить. Ага, все, ребят. Алло. В общем, вот такой вот номер. Да. В общем, вот такой вот номер позвонил мне человек сказал все отлично по завтрашним планам так что такой номер 650 бат стоит ребят ну я так понял они все стандарты но может быть есть какие-то люксовые не знаю не интересовался так что парковочка вот такая вот ну все будем заниматься сейчас будем видео монтировать яблоко asus такой у меня ноутбук Ладно, пошел я Ну что, привет, девчонки и мальчишки А также их родители Отель Хоп in В принципе, доступный по цене а, Номера свеженькие Единственное, что вот с окнами проблемы И балконы вот маленькие, как вы видите а Мы переночевали ночь И сейчас выдвигаемся В центр города Что-нибудь поснимать для вас Пойдемте